Обучение происходит по примерам использования языка, а также кроме примеров правильного использования языка может поступать такая информация о том, что правильно ли использован язык или неправильно использован язык. В дальнейшем это, на этом будет застрелено внимание, то есть могут быть как примеры, а также как ну, да, правильно или нет, неправильно. Вот, далее. Теперь, собственно, сама формализация Голды. Язык – это множество конечных строк над некоторым фиксированным конечным алфавитом. Целевой язык – это тот язык, который нужно выучить, собственно. Как уже я сказал, языки нужно учить по некоторой неявной информации, то есть примерам. Кто такой? Ну, обучающийся, можно сказать, вот, или распознаватель. У него есть некоторые гипотезы о языке, и ему разрешается время от времени менять свои гипотезы э, о языке. То есть процесс происходит во времени. Вот этот обучающийся, он получает шаг за шагом все больше и больше и больше примеров, и на каждом шаге он может э, менять свои гипотезы о том, в какой язык он, собственно, должен выучить. Ну и, естественно, вопрос он такой А как понять-то, что когда целевой язык успешно э, выучен? вот, Это как раз происходит посредством гипотез На каждом шаге обучения вот, э, распознаватель он явно выражает свою внутреннюю гипотезу об L в виде некоторого конечного описания языка, которое ну, мы считаем, что может как-то полностью описать этот язык. Эти описания называются гипотезами. И обычно мы фиксируем систему описаний возможных языков, пространства, гипотез. Вот. То есть на каждом шаге обучения... Обучающийся выдает свою гипотезу о том, что он вообще учит. Вот. Далее, э, вот это вот я повторил то, что было на предыдущем слайде, и теперь э, уже совсем, совсем формально. Обучающийся M это некоторое алгоритмическое устройство, которое шаг за шагом получает все больше и больше, но все же конечное число информации. На каждом из бесконечного числа шагов обучения М возвращает некоторую гипотезу о том, что же он все-таки учит. Вот. Далее. И он успешно выучивает целевой язык. Вот это вот в работе «Голос» сформулировано. Если вот по результатам этого бесконечного числа шагов в итоге он начнет выдавать все время одну и ту же гипотезу, H0, H0, H0, H0, H0 не будет менять ее. И эта гипотеза H0 – это действительно настоящее описание целевого языка, который мы ему подавали на вход шаг за шагом конечными кусками информации. А тут уже э, можно видеть следующее. Э, собственно, модель формализована, но не полностью. Можно менять, собственно, что такое алгоритмическое устройство. Э, самое простое – это взять, ну, реализовать посредством машины Тюринга. Но, конечно же, здесь есть и простор для того, чтобы переходить к субрекурсивным классам. Например, это может быть ну, автомат, обычный конечный автомат, какой-то вот преобразователь, трансдюсер, ну, что-то автомат с магазинной памятью и так далее и тому подобное. То есть по существу любой класс автоматов, которые вам нравятся, вот можно брать в качестве это устройства. устройство. Но самое общее, это, конечно, наверное, машина Тюринга. Вот. Да, ну и, собственно, пространство гипотез тоже. Вот. Какое пространство гипотез мы взяли, от этого получаются разные модели обучения. То есть это, с одной стороны, уже формализованное понятие, но с другой стороны, оно очень-очень общее. И, собственно, Алгоритмическая теория обучения в целом это огромная область. Вот Некоторые авторы приведены, сотни статей с, с работы года 1967 года уже вышли. Вот. И то, что я сегодня хочу рассказать, это такой небольшой кусок алгоритмической теории обучения применительно к теории вычислимых структур, о которой уже Виктор леович в предыдущем докладе а, говорил. Ну, тут, может, стоит отметить то, что это было как на Западе развивалось, вот, например, Англюин, Ленор Блюм, Эммануэль Блюм, ну, и так и в Советском Союзе, вот, Барс день, Фрейвальд, Трахтенброд, вот, то есть, и как и на Западе, так и на Советском Союзе это направление, оно развивалось. Вот, ну, собственно, давайте зафиксируем, то есть, вот этот обучающийся, это алгоритмическое устройство, ему шаг за шагом подается конечная информация о некотором бесконечном объекте. Он на каждом шаге выдает какую-то гипотезу из фиксированного пространства гипотез. И когда он выучил? Если в пределе он сходится к единственной гипотезе, эта гипотеза действительно правильно описывает целевой язык. Вот. А собственно... Уже в работе Голда, вот это я привожу цитаты из работы Голда, выделено два, как бы сказать, модуса того, как можно учить язык. По позитивной информации, по только позитивной информации, как по позитивной, так и по негативной информации о языке. То есть обучение по тексту и обучение по информатору. Что такое текст? Просто на каждом шаге подается все новые, новые, новые слова, принадлежащие языку. То есть мы говорим обучающимся, что это слово принадлежит ли языку, другое слово принадлежит языку и так далее, а негативная информация никогда не поступает. То есть если слово какое-то не лежит в этом языке, наш обучающийся об этом никогда не узнает. Вот. А с другой стороны, ну, более такая, может, естественная модель, по информатору. Он может подавать, говорить, вот это слово лежит в языке на одном шаге, а говорит, а вот другое слово в этом языке не лежит. В вот это, это обучение по информатору. Вот эти вот уже разделения, собственно, это я цитаты привожу, уже в работе Голда, оно есть. Вот, То есть тоже, наверное, запомним то, что вот есть разделение обучения по тексту, обучения по информатору. Вот. И, собственно, самый классический сеттинг вот алгоритмической теории обучения, еще мы до теории вычислимых структур не дошли, то, что очень интенсивно изучалось и продолжает изучать до сих пор, это так называемое текст-экс обучение или текст-экс распознавание для вычислимых, перечислимых языков. Что здесь естественно? Наши, ну, собственно... Есть, можно вспомнить, и об иерархии Хомского, и вот рекурсивно-перечислимые языки это самый широкий, самый большой уровень иерархии Хомского. Вот. То есть наши целевые языки считаются, это вычислимые, перечислимые под множеством множество натуральных чисел. У них есть совершенно естественная индексация. То есть конечное описание это что такое? Это стандартная вычислимая нумерация семейства всех ВП множеств. Они занумерованы натуральными числами. Но я напомню, на всякий случай, то, что число k лежит в множестве WE, e, а так далее только тогда, когда машина, программа машины тюинга с кодом e в, в итоге остановится, когда ей подаются k, как входные данные. Вот. Собственно, пространство гипотез автоматически восстанавливается. Возможные гипотезы – это натуральные числа, их рассматриваем как индексы вычислимых и перечислимых множеств. Теперь пространство гипотез фиксировано. Что такое текст? Подаем только позитивную информацию о множестве. Формально это что? Это произвольная функция, из, всюду определенная, из натуральных чисел в натуральные числа с, со специальным символом, еще ботом. со следующим свойством. Мы перечисляем просто наш язык. Вот и все, посредством этой функции. То есть обозначение этой функции, ну, без специального символа, это L. Для чего специальный символ добавлен? Потому что пустое множество нам бы тоже хотелось учить, а его, конечно, Т всюду определенный никак не перечислить. Поэтому, пусть, то есть иногда нам наш текст не хочет ничего говорить про новые элементы, он просто говорит, ну ничего я не показываю. То есть, поэтому вот специальный символ добавлен. И что такое э, вот этот распознаватель или обучающийся? Это просто функция, э, действующая из... Вот и подали конечный кусок текста на вход. И он выдает гипотезу, гипотезу о том, индекс какого ВП множества э, ему пытаются, его пытаются научить. Вот. А, так. А, собственно, ну вот уже и определение. А, вот, это обучающийся М, текст текст распознает или текст текст обучается вычислим впечатлимому языку L. Если для любого текста Т для L выполнено следующее. Во-первых, в пределе он сходится к одной гипотезе, вот, то есть существует предел, вот, подаем все больше и больше конечные сегменты текста, в итоге он сходится к какому-то фиксированному натуральному числу е созвелочка от Т. И вот этот Е-созвездочек от Т – это в точности один из индексов нашего языка L. Вот. И, собственно, так мы можем распознать один язык, а как распознать семейство языков – Просто пусть он для каждого, пусть этот один и тот же лернер, ну, обучающийся, извиняюсь, он пусть каждый язык таким образом распознает. Что здесь стоит отметить? Пока мы не ставим никаких ограничений на тюринговую сложность этой функции. В принципе, это может быть произвольно-тюринговой степени функция. И что еще тоже важно, то что текст имеет тоже произвольную тюринговую сложность. Это невычислимый текст, это просто какой то ну, бесконечная бинарная строка произвольной сложности. Вот. Ну и стоит пояснить, что за аббревиатуры здесь. TXT, понятно, обучение по тексту, то есть подается только позитивная информация о множестве. Мы говорим, семерка лежит в множестве, если пятерка не лежит в множестве, наш обучающийся об этом никогда не узнает. X, собственно, это explanatory learning. Обучение по объяснению, это соответствует критерию успеха. То есть вот успех, это означает, что в пределе сошлись к единственному пределу, это, ну вот, вот это вот индекс нашего множества. Есть огромное множество различных других критериев успеха, поведенческие, корректные, там, с конечными изменениями и так далее, и тому подобное. Но вот это вот одно из самых классических, вот это экспонетри, это как раз соответствует вот этому успеху текст вот, ну и собственно нужно привести примеры например семейство всех конечных множеств можно распознать таким образом с помощью даже вычислимой функции вычислимого обучающихся м это делается довольно просто во первых ну тут те некоторые вещи из теории рекурсии все-таки приведу то что есть у нас стандартная нумерация семейства всех конечных множеств вот она на слайде определена Потом, за счет того, что вот эта нумерация семейства всех vp-множеств является универсальной, есть такая сводящая функция g от x. И теперь все довольно-таки просто. По тексту t на шаге s мы вытаскиваем его контент, его содержимое. То есть конечное множество чисел, которое уже перечислено. Ну это конечное множество, ладно. Э, находим его индекс, перетаскиваем этот индекс в нумерацию всех vp-множеств и выдаем эту гипотезу. Вот и все. Таким образом, естественно, за счет того, что каждое множество конечно, мы в итоге сойдемся на правильный индекс того, что текст нам перечисляет. Вот, один и тот же вычислим, одна и та же вычислимая процедура распознает все, все это бесконечное семейство. Но более сложные примеры, тут я уже, наверное, не буду так э, подробно э, рассказывать. Э, любое не пустое конечное семейство в вычислении перечисленных множеств также распознаваемым таким способом но по существует тот же самый алгоритм все сводится к конечному семейству конечно конечных множеств Семейство из натуральных чисел выкидываем по по одному элементу вот это счетное семейство также будет распознаваться вычислимым распознавателем и вот вот это один из первых результатов голода может быть все-таки как ну, почти все распознается, но, ну, конечно, нет. Если в семействе К содержится, во-первых, бесконечное ВП множество W, во-вторых, все его бесконечные ВП подмножество, то нетрудно сделать диагонализацию, убедиться, что какой бы сложностью распознавателя ни была, распознать вообще никак никогда не получится. Вот, то есть есть и нераспознаваемые семейства довольно-таки тоже нетрудно устроены. Это уже тоже классический результат Голда. Вот. А, то есть, ну, на этом я вот про текст текст лёрнинг наверное, закончил рассказать. И, собственно, вот в чем новые содержимое доклада. А, мы а, обсудим обучение по информатору для семейств вычислимых структур, а также, ну, если хватит времени, я постараюсь это подробно осветить, как вот это обучение, оно связано с непрерывной сводимостью для отношения к валентности на пространстве Кантора. Вот. Следует отметить сразу дисклеймер, то, что в 2000-х Фрэнк Штефан и его соавторы развели другой подход для обучения к алгебраическим структурам. У них подход в чем заключается? Они фиксируют вычислимую копию структуры и, например, пытаются распознать все вычислимо-перечислимые идеалы в вот, вычисли... данном вычислимом коммутативном кольце, или все вычислимые-перечислимые замкнутые множества в данном вычислимом-перечислимом матроиде и так далее. То есть там подход другой. Фи, структура фиксируется и пытается распознаться какое-то естественное семейство э, под структуры или там, идеалов, ну и так далее. Вот. А у нас именно семейство вычислимых структур. Так, ну, собственно, вот первая часть. А, да, про вычислимые алгебрические структуры Виктор леович уже в своем докладе сказал. Я, наверное, долго не буду на этом останавливаться. А, только скажу, что мы рассматриваем... Ну, как и ранее, рассматривал не более чем счетные алгебрические структуры. Все структуры имеют конечные сигнатуры, ну и структура вычислима, если все ее предикаты и операции э, вычислимы. И вычислимую структуру можно отождествлять с ее атомной диаграммой, которая в свою очередь рассматривается как вычислимое подмножество натурального ряда. А, и вот, собственно, парадигма обучения. М -м -м, вначале я расскажу неформально, а потом дам... В все формально определения нужны. Она по существу восходит к вот интересной монографии Мартина и Ошерсона «Элементы научного исследования» 1998 года. Здесь следует отметить, что ну, книжка интересная. Вот Ошерсон, он, если не ошибаюсь, он профессор психологии. То есть она там ну, написана интересно, там излагается некоторый философский подход э, в совокупности с математическим аппаратом. Вот. Э, ну вот более современное изложение это уже впервые возникло Екатерина Фокина, Тима Кёцценка и Лука Салмана 2019 год. Собственно, в чем заключается парадигма? Э, есть фиксированная конечная сигнатура, э, есть, ну пока можно считать равномерно вычислимое семейство вычислимых структур. Мы хотим выучить э, не сами структуры, например, с точностью до равенства или какой-то другой эквивалентности, а структуры с точностью до изоморфизма, то есть э, как бы распознать в э, существу изоморфную структуру или нет. Э, шаг за шагом обучающийся получает конечные кусочки, атомной диаграммы, изоморфные копии S, некоторые структуры из этого данного списка. Но здесь следует обратить внимание на то, что как и в предыдущем случае текст был Мог иметь произвольную тюнинговую сложность. Здесь то же самое. Копия, она не обязательно вычислимая, а произвольная нашей структуры. Вот. Э, на каждом шаге, как и ранее, вот этот э, обучающийся выдает некоторую текущую гипотезу о типе изоморфизма S. Он говорит, сейчас мне кажется, что ну, по тому конечному куску, который я получил, что наша, моя входная S изоморфна, например, А5 из этого списка. И... Процесс обучения сошелся, если гипотезы М в итоге стабилизировались, то есть с некоторого момента времени он начинает всегда говорить S это копия АИТова, АИТа со звездочками здесь, не меняя вот эту свою гипотезу, АИС со звездочкой, со звездочкой, со звездочкой и так далее, и это действительно правильная гипотеза, то есть входная S действительно была изоморфна АИС со, со звездочкой. Ну, здесь следует отметить, я в прошлый раз это не сказал. Мы здесь заботимся только о том, чтобы он распознавал правильно структуры из нашего списка. Если S не является копией структуры из нашего списка, то нам все равно, как, как этот обучающий себя ведет. Это тоже некоторое важное замечание. То есть, если структура не из нашего списка, то это в определение не входит. Вот. Теперь... Если хватит времени, я дам и общие, и общие формальные детали. Но для начала давайте попытаемся понять, как работать с конечными семействами вычислимых структур. Вот. Так, для простоты считаем, что у каждой структуры универсум – это все натуральные числа. Если универсум – все натуральные числа, то для каждой структуры, вне зависимости от ее сложности, можно построить канонический, ну, мы называем канонический информатор. Это что такое? Это последовательность натуральных чисел. Берем для каждого натурального числа k ограничение нашей структуры, сигнатура предикатная, поэтому все хорошо, ограничение нашей структуры на вот этот универсум от 0 до k как-то кодируем в одно число код атомной диаграммы вот этого вот конечной структуры и получаем вот такую вот э, ну, бесконечную последовательность натуральных чисел элемент пространства b по, по существу э, вот э, теперь у нас есть конечное семейство бесконечно вычислимых структур и в этом списке мы считаем что все они попарно не заморфны э, собственно ну вот уже и формальное определение э, вот инфекс изоморфизм э, обучающийся, вот, или просто инфекс, потому что мы обучаемся с точностью до изоморфизма, этот нижний индекс я всегда буду обучать, э, опускать. Э, ну, стоит сразу след отметить, можно не с точностью до изоморфизма, с точью до элементарной эквивалентности, с точностью до э, изоморфной бивложимости, вот в работе Фокина и сан -Маура было и так далее, с точностью по, до любой эквивалентности, разумной на алгебрических структурах. Вот. Но мы здесь только источник изоморфизм, изоморфизма, поэтому этот индекс будет опускаться. Это функция m, опять-таки, произвольной сложности. Такая, что ее входы – это ну, коды конечных L-структур с носителями, э, начальный, конечный начальный сегмент натурального ряда. Э, на выходе она может выдавать либо одну из догадок А0, А1, АНТ, вот это вот, это вот, либо… ну для, на самом деле, технических деталей мы добавляем вопросительный знак. Иногда мы можем воздерживаться от гипотез. Мы говорим, ну что-то получили, мы говорим, ну мы не знаем, что мы получили, этот вот обучающийся вопросительный знак выдает. Вот. Ну и главный критерий успеха, если все-таки S была изоморфна одной из этих структур из этого списка, понятно, ее универсум это нейтральное число, то наш обучающийся в итоге угадает тип изоморфизма, то есть... То, что он выдает на выход, сойдется к натуральному числу i, и, и это i это как раз номер нашей структуры из списка. Вот. Ну и опять я подчеркиваю, что входная копия может быть произвольной тюнинговой степени, вообще говоря, то есть она сколь угодно сложная. А вот эти структуры вычислимые, вот эта структура, то, что на вход подается, может быть сложным. Ну и опять пояснение вот этих вот... Аббревиатур инф – это обучение из, от, инфа, по информатору, потому что мы получаем как позитивную, так и негативную информацию об атомной диаграмме. x а, по-прежнему – это обучение по экспланеторе, ну, объяснение. Вот. Так. А, так, это я вот повторил. Ну и понятно, теперь семейство К будет называться инфекс распознаваемым если для него существует инфекс распознаватель вот. Примеры. Времени еще есть, да, и дайте, наверное, два примера из трех разберу. Самый простой пример какой? Есть два бесконечных неориентированных графа, g1, g2. g1 содержит бесконечно много циклов размера 3, ничего больше. g2 содержит бесконечно много циклов размера 4, ничего больше. Э -э, алгоритм обучения очень простой. Э -э, ждем, пока не покажется цикл размера 3 или 4. Пока не показался, ну, мы не, не знаем, что нам пришло. Как только цикл показался, сразу начинаем выдавать всегда G1, если цикл был размера 3, и всегда G2, если цикл размера 4. Понятно, если исходная, входная структура была копией либо G1, либо G2, то мы правильно угадали тип изоморфизма в пределе. Так, это ты, наверное, пропущу. Вот более интересный пример содержательный. Это пара Ординал омега против э, обращения ординала омега, омега, омега, омега со звездочкой. Вот. Здесь уже придется немного повозиться. На вход подается структура L. Это линейный порядок, и мы можем считать, потому что нас не волнуют структуры, не изоморфные структурам из нашего класса, что это копия либо омеги, либо, наоборот, обращение омеги, омега со звездочкой. Она подается по шагам то есть на каждом шаге мы получаем все больше больше больше кусок атомной диаграммы вот Что мы делаем на шаге смотрим на текущий наименьший элемент, текущий наибольший элемент на этом шаге иконечен числа элементов Задаем вспомогательные счетчики. по существу что делается давайте пытаясь объяснить мы смотрим который из этих элементов был дольше то есть это сколько шагов текущий наименьший элемент считался наименьшим, это сколько шагов текущий наибольший элемент считался наибольшим. Вот который наибольше считался, такая наша догадка. То есть, если у нас долго-долго остается наименьше одним и тем же, ну это кажется, что это ординал омега. Наоборот, если долго-долго остается наибольше наименьшим, ну наверняка это омега со звездочкой, обращение ординал омега. Вот, собственно говоря, и все. То есть, Понятно, догадки могут меняться очень часто, в отличие от первого примера, но если это действительно было либо омега, либо омега со звездочкой, то мы в итоге э, застабилизируемся и всегда начнем выдавать одно и то же, и эта догадка будет правильной. Ну, то есть такой э, пример. Что здесь следует подчеркнуть? Существуют конечные сигма 2 предложения в омега есть предложение как раз существует наименьший элемент, в омега созвелочка есть сигма-2 предложения, существует наибольший элемент. И вот эти сигма-2 предложения, они как бы отделяют омега и омега созвелочка друг от друга. И вот следующий результат покажет, что по существу ничего больше, ну как бы существенно больше выучить и нельзя. Ну, по модулю деталей, конечно. Но для того, чтобы пойти дальше, вот синтаксическое описанием, нам придется вести понятие м -м, бесконечных сигма э, n формул Ш -ш -ш Что это такое? Нам понадобится только бесконечная сигма-2 формулы Но здесь общее определение для конечных уровней. На нулевом уровне это просто бескванторные формулы Бесконечная сигма n плюс 1 формула – это счетная, не более чем счетная дизъюнкция формул вида. Существует Y-то, psi -то, где Psi-то это бесконечная Pn-формула. Класс pn плюс 1 формул бесконечных определяется двойственно. Вот это все определение формул в духе Карпа, Криса Эша и Джули Найт. Можно полностью эффективизировать фиксированный оракул x. Можно задать класс x вычислимых бесконечных сигмен формул. Неформально говоря, что происходит? Вот здесь можно брать произвольные счетные конъюнкции и а вот в этих формулах можно брать конъюнкции и только по x вычислимым-перечислимым множеством формул. Понятно, здесь нужны детали, что это вообще такое формально значит, ну, как формулы с индексами сопоставляются и так далее. Но ну, я вот, дайте это не буду формально объяснять. И вот теперь э, оказывается, что вот тот пример... Омег-омег с развелочкой ⁇ это по существу и был самый сложный пример, который можно распознать с помощью этой парадигмы. Эта теорема, она уже не есть в монографии Мартина Ошерсона. Здесь следует подчеркнуть, что там язык совершенно другой, там эта книга более популярная, поэтому... Там, ну, можно извлечь на самом деле там это явно не сформулирован результат но новое качество дано вместе с фокин и сан санмаура если есть конечное семейство вычислимых аль структур тогда оно будет распознаваемо в этом инфек смысле в том и только том случае когда существует бесконечно сигма-2 предложения которые в точности отделяют структуры друг от друга то есть в структуре а это истинно -псижитая, в том и только в том случае когда и равно же то есть их можно как бы, друг от друга, сигма-2, бесконечными предложениями отделить. Но, может быть, этот результат и не такой интересный, потому что ну Мартин Оушеншин тоже это, в принципе, можно извлечь. Но это, доказательство заключается в том, что оно, это полностью оно эффективно. Если мы фиксируем уровень вычислимости, фиксируем оракул, то семейство будет распознаваемо с помощью x-вычислимого э, обучающегося в том и только том случае, когда существует бесконечные вычислимые x-вычислимые сигма-2 предложения с таким же свойством. То есть теперь в чем значение по счету по получается вот этого результата? Вся вот эта вот динамическая парадигма обучения, она полностью свелась к синтаксису Существуют такие предложения, вот и все. Вот. А, ну вот небольшой комментарий, давайте у меня... Времени, по-моему, мало стоит, я, наверное, немножко пропущу. Есть такие вычислимые по вложения. Определение можно не читать. Но что здесь важно? Вычислимые по вложения это, грубо говоря, эффективная непрерывная функция из одного специального пространства топологического в другое. И вот это вот то, что в, это, в этом доказательстве эффективная теорема 1 это использовалась, этого не случайность. Это во второй части будет понятно, откуда вообще этот момент возник. Вот. Ну и теперь, а раз у нас есть эффективная версия теоремы 1, мы можем работать по существу с синтаксисом, проводить тонкий синтаксический анализ и, например, получить такой результат. Каждое конечное семейство, которое распознаваемо в инфект-смысле, оно будет распознаваемо уже э, распознавателем с оракулом проблемы остановки 0'. И более того. Э, ну, можно было спросить, может, вычислимого распознавателя достаточно? Ну, нет. Существует распознаваемая даже пара структур А и Б, которая не может быть распознаваема никаким вычислимым распознавателем. Вот. Есть, ну, понятно, это все опирается как раз на синтаксический анализ, ну, который, мы, который мы уже получили в эффективной теореме 1. Ну, давайте я сразу скажу. Что с другими тюнинговыми степенями происходит, пока вот, ну, пока, пока, не совсем понятно. Я к этому э, вернусь. Так, давайте совсем кратко общий случай опишу. Когда мы говорим про бесконечное семейство, так же как и в классическом случае алгоритмической теории обучения, все начинает очень сильно зависеть от того, какую систему обозначений мы вводим. То есть, как мы, наши, как мы кодируем, как мы номерируем наши структуры. То есть теперь что надо говорить? Эффективной нумерацией семейства бесконечного структур с точки зрения изоморфизма будем называть счетную ну, счет, ну, отображение из натурального ряда в наш класс, такое, что эта последовательная структура равномерно вычислима, и она перечисляет, по крайней мере, все типы изоморфизма из этого класса. Вот. Таких нумераций, по ее само собой может быть много. И теперь нам приходится для бесконечных семейств распознавать с точностью до нумерации, само собой. Фиксируем семейство, фиксируем нумерацию, и семейство бесконечно распознаваемо, если существует вот этот распознаватель, такой, что выдает в качестве догадок индексы из этой нумерации. Вот. Ну и в классической теории алгоритмического обучения там есть огромное количество работ, какие нумерации будут оптимальными для распознавания для различных классов и так далее и тому подобное. То есть здесь все начинает зависеть от выбора этой нумерации. Но тем не менее, теорема 1 все равно остается. Вот, фиксируем класс, фиксируем нумерацию, неважно на самом деле. Она будет распознаваема с до этой нумерации в том и только том случае, когда есть бесконечная последовательность, бесконечных сигма-два предложений, также их отделяющих, то есть здесь от выбора нумерации не зависит, потому что мы не накладываем ограничений на тюринговую сложность распознавателя. Вот. И уже вот эту теорему можно применить для естественных классов структур. Ну, ну например, если взять булево-алгебры, то можно распознать только одну булево-алгебру. Две булево-алгебры уже вообще никак нельзя распознать, это из синтаксического анализа вытекает. Но более интересный результат про линейные порядки. Для любой конечной мощности можно построить распознаваемое семейство вычислимых линейных порядков. Э -э бесконечных семейств таких не существует. Это тоже такой очень ну, довольно трудный синтаксический анализ там происходит. Что происходит вот с этими предложениями? Так, давайте, наверное... Вот этот пример пропущу и перейду к тому, как же все-таки это связано с непрерывной сводимостью на отношениях к валентности. Я напомню, что польское пространство – это пространство сепарабельно метризуемое, такое, что оно, когда введем метрику, оно будет полным. Нам понадобится только, по существу, два польских пространства. Пространство Кантера, состоящее из бесконечных бинарных строк, ну, метрика тут вот так вводится, оно гомеоморфно стандартному кантеровому множеству из анализа. И э, пространство всех счетных L-структур. Как оно задается? Фик, фиксируем конечную сигнатуру, можно, используя подходящее кодирование, каждой L-структуре сопоставить, ну, с носителем понятно натуральных числа, сопоставить бесконечную бинарную строку. И таким образом мы, понятно, получили топологическое пространство всех счетных бесконечных L-структур, которое будет гомеоморфно вот этому нашему пространству Кантера. Вот. Э -э и вот непрерывная сводимость тоже откуда взялась. В дескриптивной теории множеств одна из очень популярных тем ⁇ это изучение борелевской сводимости между борелевскими отношениями эквивалентности. Есть два польских пространства, есть два отношения эквивалентности на них, и одно борелевские сводится к другому, если существует борелевское отображение, которое действует инъективно на классах эквивалентности. Класс отображается. Класс. вот. Здесь мы будем работать с более сильной сводимостью. Это то же самое, только требуем, чтобы отображение было непрерывным. Это получается непрерывная сводимость. Э, так, и вот теперь, ну несколько обозначений тоже. Э, нам нужно, если дано семейство структур, все, все пространство моделей, нам не надо рассматривать, надо сузить его на класс. То есть э, только в те бинарные строки, которые кодируют изоморфные копии структуры с класса. И вот есть такое комбинаторное отношение эквивалентности Е0. Э, например, оно участвует в знаменитой дихотомии э, глима, глима Эфроса из дискрептивной теории множеств. Это почти равенство бинарных строк. То есть найдется N такое, что, начиная с этого бита, эти строки равны. Отношение эквивалентности на Кантерском пространстве. Вот. Ну, Ладно, хорошо, а зачем все это? Вот, вот Получен результат совместно с Виторией Чеприаней, и Сан-Маура. Оказывается, вот что. Фиксируем произвольное семейство L-структур, ну, не более чем счетное, понятно. Его эффективное перечисление фиксируем. И вот наша распознаваемость в том смысле, который была дана ранее, она в точности соответствует некоторой непрерывной сводимости между отношениями эквивалентности. Более точно. Существует непрерывная функция гамма, действующие из пространства всех L-структур в пространство Кантора, индуцирующее непрерывную сводимость, вот в этом смысле, э -э отношение изоморфизма на классе К, нужно взять класс всех моделей и сузить его на К, это все-таки понадобится, в, в это отношение Е0, это естественное отношение в дискрепионной теории множеств. Такое, что э -э ну, непрерывная сводимость, а -э если расшифровать человеческим языком, структуры а и Б из класса к изоморфны друг другу в том и только том случае когда их образы находятся в отношении эквивалентности е0 вот в пространстве контра. то есть ну, вот оказывается что есть довольно естественная топологическая интерпретация ну, по крайней мере с точки зрения дискрептивного множества того что вообще происходит с, с этим распознаванием это конечно можно сказать, было ожидаемо, потому что для классической алгоритмической теории, ну, э, извиняюсь, алгоритмической теории распознавания тоже есть параллели с топологическими эффектами. То есть это, то есть это, это не то, что было неожиданно. И теперь, ну, тут мне уже надо завершать, что это нам дает? Получается, ну вот эту теорему я опять сформулировал, почему бы теперь не сказать... Ну, заключение теоремы и перенести на произвольный случай борелевских отношений к валентности. Есть теперь уже произвольное семейство счетных и необязательно вычислимых L-структур. И это семейство, в принципе, может иметь мощность континуума, в чем бы и нет. Есть произвольное, ну, наверное, лучше борелевское взять, отношение к валентности на канторовском пространстве. И тогда мы можем говорить, что к Е распознаваемо, если... А тут по существу просто копируется заключение вот этой теоремы. То есть существует вычислимая, извините, непрерывная функция из пространства моделей в Кантровское пространство, которая индуцирует непрерывное сведение из отношения изоморфизма на классе в это Е. Ну, вот, то же самое. Вот. Ну, казалось бы, ну ладно. А, вообще имеет ли это определение смысл? Вот, естественно, вопрос возникает. Но ну, мы скопировали просто теорему. Почему нет? Давайте я все-таки покажу, я надеюсь, успею показать пару примеров, которые, надеюсь, продемонстрируют, что определение смысл имеет. Мы рассмотрим, если времени хватит, три комбинаторных отношения эквивалентности, которые изучаются в дескриптивной теории множеств. Е2, так называемая, берется симметрическая разность двух бинарных строк и формируется вот этот вот ряд. Если он сходится, то строки являются эквивалентными. Ну, более-таки, может, экзотические, но с точки зрения теории рекурсии, они довольно естественные. Страк, э, альфа развивается на так называемые колонки, и Е3 это что означает? Э, все колонки попарно почти равны. Вот. И e7 это что такое? Строки составлены из одних и тех же колонок. Вот. То есть, ну, вот эти, может быть... Это понятно, отношение к коленцитете может быть менее естественно, но они вот из теории, в теории Крузии тоже, в принципе, естественных рассматривать. То есть эти отношения люди изучают. И вот что получается, например. Берем вот это Е2. Из дискриптивной теории множество, что известно. Из Е0 в Е2 есть непрерывная сводимость, обратно нет даже Ну, Но тем не менее, для, по крайней мере, не более чем счетных структур, у нас едва распознаваемость, в точности, совпадает с Е0 распознаваемостью. А в частности это означает, что есть естественное синтаксическое описание теоремы 1, которая была на предыдущих слайдах. То есть это довольно естественное синтаксическое понятие едва распознаваемость, Она просто совпала. Это не очевидно, почему он должен совпасть, потому что видите, что они боролевски неэквивалентны вообще говорят, отношение эквивалентности, То есть это ну, не так очевидно. Второе. Ну может быть там все вообще совпадает? Ну нет. Берем вот это то самое Е3. Для конечных семейств Е3 распознаваемость точность совпадает с Е0 распознаваемостью, ничего, ничего неожиданного. Для э, бесконечных семейств можно построить равномерно вычислимое семейство, Е0, э, Е3 распознаваемое, извиняюсь, не E0 распознаваемое. Понятия различились? Ну ладно. Есть естественное синтаксическое описание опять семейство не более чем счетное, Е3 распознаваемо в том и тольком случае, когда есть семейство, состоящее из сигма, бесконечных сигма-два предложений. Я попытаюсь неформально за оставшиеся несколько минут пояснить, что здесь написано. Каждая сигма 2 формула, она на самом деле эквивалентна пи 2 формуле, то есть это как бы такое дельта 2 определение. И в отличие от предыдущих ситуаций, каждая пара структур, там как раньше было, одна структура отличается от всех скопом. А здесь не так. Для каждой пары структур свое отличие какое-то есть Сигма-2, причем оно эквивалентно еще Пи-2 отличию, то есть это, они друг от друга, Дельта-2 отличаются, причем каждая пара по-своему. Вот. Ну, я надеюсь, довольно естественное описание. Вот это Е3 распознаваемость, вот такая вот тоже получилась. Вот. Ну и последнее, вот это Есет, e там уже все, все еще гораздо хуже. Уже можно на конечных семействах их отличить от Е0 распознаваемости просто берем пару линейных порядков ординаломега омега и порядка типа целых чисел. Это не будет Е0 распознаваемо, но будет все-таки с этим ЕСЭТ распознаваемо. И опять-таки, в принципе, это согласуется с тем, что выше написано. Е3 непрерывно сводится к есет а обратно нет даже баррелевской сводимости. Вот. Ну, как раз у меня отлично пары минут есть. Я завершу парой открытых вопросов. Как можно видеть, что ну, направление оно только начало раз, развиваться, есть, я думаю, 3 или 4 опубликованных работы, куча открытых вопросов. Например, более тонко исследовать тюринговые степени для инфекс распознавателей То есть был результат о том, что 0' можно отделить от нуля, а. что вообще происходит со всеми другими степенями, даже дельта 0,2, даже с вычислимой вычислим степенями? Пока не совсем понятно. И мы только чуть-чуть копнули. Вот мы выбрали, ну, я три описал отношения к мы на самом деле там больше, конечно, смотрели, там 6, штук 6-7. Но есть же гораздо больше отношений к которые люди изучают в теории множеств. И вот можно ли как-то действительно так хорошо расклассифицировать по как раз их ну, обучай, обучательной способности. Вот. То есть, например, для ESET, вот мы, кроме того небольшого результата, которым было выше, ничего не знаем. Ну, на этом все, наверное. Спасибо за внимание.